Никто не смеет мне приказывать. Ебать всем хай, работяки. Пиздец. Легендарная хуйня происходит. Вообще легендарная, очень охуенный контент. Папич, терпение тебе, счастья, здоровья и удачи, блядь. Все, всем писно. Пис.